и уповайся на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Еще одна вот исповедь такая, которая из души и сердца и изливается вот в этих простых словах, обращенная, с одной стороны, к окружающим людям, с другой стороны, к Богу и исповедь своего собственного состояния. Ты даешь мне простор, слышь? Вот это, мне кажется, признание, от которого так вот содрогается внутренность и хочется пережить подобное. Мы же все так вот вовлечены в эту гонку, в эту страсть, соревнования, в это постоянное суждение, в этот страх. И вот этой вот тишины душевной, простора этого, который здесь автор передает, он говорит, я или ты исполнил сердце мое весельем, ты исполнил сердце мое веселье. спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Мне хочется пожелать вам, себе и вам, вот этого спокойствия и безопасности, который дает только Господь.